Ну, вот она а, дает как бы такой тоже повреждения краски более такие грубые один из фильтров также видите, то есть, ну, различные варианты, вариации есть или мелкие царапины или вот, как здесь вот, грубые такие повреждения ну, кстати тоже смотрится так нормально такие островки по поставляю этот вот, фильтр также можно воздействовать на хейдж, возможно не воздействовать. но видите, перекрывает то, что я там сделал. Это идет, ну, гладкий металл остается. И ползанками. Level. Больше, меньше делать. То есть, ну, такой фикс-фильтр неплохой. Кстати, его никогда не использовал, но тоже надо все брать на вооружение. Программа большая, как мы в основном работаем. Быстрее-быстрее там. Туда-сюда побежали, убежали. Ну, а разобраться в модели только вот сейчас. Разбираюсь на на записи этого видео. Спит и ты срам, конечно. Вот такие вариации, видите. То есть окантовка идет темного цвета. Тоже прикольный очень фильтр. Мне понравился. Пилинг-левел. Пилинг-левел. Peeling distance из-за того, что карта большая, идет долгая загрузка. Peeling distance, то есть убрал вообще эти черные э, моменты, которые дает fx фильтр этот. То, также используется карта, вот э, вижу использовать. Видите, она добавила небольшое затемнение такое. Ну и также можно посидеть, поиграться с этим всем делом. Так. Size. Давайте уберем size два раза меньше, чтобы чтобы два раза быстрее работать. То есть Substance Enter пересчитывает общее разрешение текстуры и немножко хуже видно, но зато быстрее работает сама программа. Потом можно это пересчитать все. Пересчитываются все, все карты, которые есть в, это, в этом проекте. Так. FIX. Final Density. Угу. Прикольный фильтр. Различные здесь можно применять. Настройки. Но я хотел не об этом. Фильтре, а вот есть фильтр. FXные фильтры тоже да. надо использовать. Хорошая вещь. Э, настройка цвета. Вот есть э, э, HSL Hue Saturation Lightness. Ну, вот с помощью этого фильтра нехитрого можно э, подобрать там нужный цвет. Любой, который вас интересует. Который вам нужен. Делать его более насыщенно, краснее, там, желтее. Насыщенность ему добавить или убрать. Но надо убрать также вот эти все. Может металл оставить. металл не влияет. То есть оставляем здесь в этом фильтре color и настраиваем наш color. color. Это насыщенный цвет, это более такой уставший цвет, выгоревший. Это у нас э, дает ему яркость или затемнение. затемнение. Ну, с помощью этого фильтра также можно настраивать цвет краски. Была стала, была стала. Нам сейчас это не нужно. Так, ну что еще можно применить а, к нашему многострадальному шлему? Можно добавить более а, явную грязь, потому что там масло, да, масло, у нас масло. Это паттерн, это сзади он там нарисован. Здесь вот мне не нравится, что перекрывается это все дело. Ну, то есть это типа грязь, но она там закрывает металл. Ну как бы идеально тоже такое не сделать. С помощью обычной заливочки... берем этот стенсил добавим сюда от paint и нажимаем mix и уберем сейчас я включу маску вот маска значит сюда распространяется наша грязь масляная грязь и можно с помощью э, слоя paint убрать с нужных нам элементов. Вот ее как бы надо эту грязь насытить. Добавим давайте сюда фильтр. Добавим фильтр. Хеч а, не надо. Металл пускай будет. Так, и фильтр HSL, вот этот фильтр. По-моему, насыщенность тут, насытить грязь эту. И так затенить. Вот. Уже, уже более натурально выглядит. С этой стороны у нас больше это грязи. Ну, ее можно удалить если нужно ну, вот такой вот шлем у нас получился но это как бы тоже не предел еще можно еще можно над ним поработать а я не вижу хейдж вижу вот там есть как-то слабо просматривается так надо подписывать все эти названия потому что потом их не найдешь угу, вот здесь здесь можно чуть-чуть сделать явным более явным а не нужно почему потому что это же 2048 разрешение не надо забыл уже так, сохраняем, сейчас переключаемся в 496 разрешение. Пересчитает Substance. Так, это у нас более круче стало выглядеть эта модель. Так, можем здесь удалить поцарапанные панели и этим все. Также можно сам металл тоже поцарапать, сделать ему, добавить ему, добавить ему маску и добавить скретч. Я не буду этого делать, потому что так тут перенасыщение будет Я этим всем делом. Не надо злоупотреблять. Так, color Paint. Видите, как тормозить. -то на 4000 перешел разрешение текстур. Сразу же притормаживаю. И еще другую сторону надо. И еще браш надо поменять. Браш. 2. И здесь закрасить Так, получился такой вот у нас слой. Надпись у него тут есть. Так, давайте перейдем теперь к этому вот делу. К нашим очкам. Переходим к очкам. Выделяем этот слой и нажимаем на фил. Ctrl-G. Назовем глаз глаз стекло от black mask add color selected selection нажимаем на пипетку и выбираем наше вот это вот стекло так стекло у нас будет черного цвета поэтому мы выбираем черный цвет Не идеально черный, а чуть-чуть чуть-чуть светлее, чем черный. Да, вот так. Добавим в этот свет рафнес. Слой в этот слой рафнес. Так вот блестящий. Ау. или же давайте поищем, может быть здесь есть материалах материалы, если здесь есть глаз стекло, карбон фильтр какой-то, пластик глаз не глаз я не вижу, давайте так полистаем, может быть что-то найдется да. Чего деним, что это? Какой-то деним. наверное. Так, стекло. Есть тут стекло? Вряд ли. Пластик ПВС. Не вижу я стекла. Так, сохраним проект. И что же нам к стеклу добавить? Ну, наверняка.. Не знаю, может быть одним слоем обойдется это все, может ли нет? Так, добавить нужно еще.. Нет, все-таки два слоя ctrl э. Немножко другой раф у нас. Цвет уберем. Такой э, немножко. И можно добавить гранж. Там был гранж отпечатков палец. Гранж даст Small спред фингерс вот куча фингерсов. что-то вроде такого можно это явно тут замет вот можно что-то вроде этого такой вот гранж который дает неоднородное стекло и вот также можно здесь сделать более большим но я глянем что здесь даст нам три планар ну три планар тоже неплохо сработал Наверное, три плана расставлю. допустим 3 пин размер ну, вот что-то вроде такого вроде такого стекла также сюда можно добавить какую-то надпись добавляем слой ну, выбираем нижний слой добавляем слой сюда добавляем от black mask здесь э, оставим крас цвет хедж можно оставить немножко в эту сторону что ли Раф, металлост, ну, все, все карты в общем оставим здесь. И добавим цвет, можно выбрать, который у нас здесь есть. пипетку, выбираем цвет, и можно нарисовать, да, в принципе, тоже самое, но 14, а, D14, 88. Добавляемся на paint, слой paint, stencil, ищем наш наши надписи тут должны быть не здесь в альфе так, вот это вроде бы у нас так, я хочу вот с этой стороны. С этой стороны напишем D четырнадцать, групп восемь восемь. Поменяем альфу на однородную. Размер. Нажимаем на S. И меняем здесь размер. Так и пишем. Вот такой получился номер. Но можно здесь подрегулировать высоту. совсем небольшую выпуклость оно здесь вниз она удавлена, а тогда смотришь на этот сам по другому такой. пускай будет много не надо так. номер ему там вот приписали заляпали ему стекло заляпали шлем так ну в принципе можно кому ну, как по дизайну еще здесь вот линии про ну сейчас проведу и давайте здесь вот на этом гребне сделаем, ну, что-то вроде карбонового какого-нибудь, там, чего-нибудь. То есть это у нас будет материал следующий, карбон. Катрал G. Карбон. Карбон. От Black Mask обязательно. Color выбираем. От Color Selection. Пипеточка. И выбираем нужный нам цвет. Выбрали. Сохраняем. И какой карбон у нас цвета? Конечно же черный. Выбираем черный цвет. ну не совсем черный супер так ну карбон у нас такой матовый да, имеет а вовремя это все матовый э, матовый фон такой имеет и сейчас мы это настроим Hatch тут не нужна, вот Roughness, roughness уменьшим вот до такого положения, угольный какой-то стал. Ну это нормально. Так, и теперь можно добавить регулируемую, регулируемую какую-то сетку. Ну карбоном, да, имеет, имеет в виду, имеется в виду какой-то насечка такой. Добавляем Fill, добавляем маску ему, черную добавляем еще сюда fill от fill заливку здесь мы убираем color это пускай остается и хеч такой чтобы явно было заметно переходим в нижний слой fill и здесь в гранже, по моему нет в альфе очень много паттернов и который один из них мы используем, они здесь различные, полно. Ткани здесь есть, карбоновые какие-то элементы, но много чего, я все пролистал. Где же они? Так, ладно. Медиум. процедурных картах процедурных картах эти паттерны есть вот их миллион тут давайте какой-нибудь выберем любой какой-нибудь кстати говоря они здесь регулируются тоже их можно различными способами тут перенастраивать давайте вот этот кинем Угу. здесь не работает давайте добавим paint добавим paint и кидаем сюда stencil и здесь вот есть настройки его размер tile то есть количество и, так, tile уменьшим чтобы было виднее И толщина, как бы самого бородюра Все они практически все они имеют свои настройки, можно любой использовать. И... Что-то тот, который я хочу, я не вижу. <связь> вот они здесь ниже. Вот какой-то из этих круглых они кстати говоря тоже настраиваются эти тоже настраиваются если не ошибаюсь не туда вот станция полностью соединяется или вот так, так, так, таким вот елочкой какой-то остаются ну, какой ну что-то вроде такого также толщина этих переходов сольется оно да, можно слить полностью так, тайл точно также же можно тайл увеличить, уменьшить но это нам не подходит нам нужен фил чтобы залить полностью так это мы отключим добавим фил все таки от фил и попробуем использовать его Так, фил. Ага. Так, и здесь меняем ему. Увеличивая, уменьшая. Но мне не нравится, здесь вот посредине идет шов. И что нам нужно сделать? Нам нужно перейти в трипланар. Трипланар. У него там другой алгоритм размещения этих всех текстурных вещей. И так, сейчас посмотрим, что получится. Ну, можно вот так, что ли, перед да? Что мне кажется, ну там как-то... Вдвойне как-то он его... Друг на друга там какое-то наложение идет. Ну-ка, вот такой. планар Projection. Не годится. Сферикал, ну тоже такое себе. Это что? Фил, здесь надо разрешение менять. Scale. тайл. Тайл еще, еще. Не, тоже не подходит. И вишка здесь получается перехлест такой. Не годится трипланар тайл здесь слишком большой трипланар тоже вот здесь вот в этом моменте почему-то заметно а если мы так вот это передвинем так, это два раза где-то используется, ну-ка. Угу. Так, этот тоже не подходит. Прожекцион. Он мне целиком что Так. вот здесь вот в конце он пересекается а если выше поднять так надо очень попасть чтобы не было особо заметно вот вроде так нормально спереди не очень нормально что-то вроде если просто 4 поставить. Так, если в ноль. тут в ноль. Везде в ноль. Тут и Scale есть. Scale тоже нет. Так, когда там что-то делать Х единица. То есть идет нахлёст. Идет нахлёст друг на друга. Ну, может быть, тайл нам поможет затаяли, где все